Ну давайте начнем. Кто-то присоединился, кто-то не присоединился, кто-то посмотрит в запись. О чем сегодня наш прямой эфир? Наш прямой эфир сегодня о том, что такое раннее бронирование и как оно работает в 2022 году и вообще есть ли в нем какой-либо смысл. Я сегодня расскажу о том, как за счет раннего бронирования опытные туристы Прямо сейчас покупают лучшие отели с дисконтом до 30% по сравнению с ценой в сезон. Причем платят всю эту сумму не сразу, а пользуются честной и полной, э, бесплат, полностью бесплатной рассрочкой от э, наших туроператоров. И естественно обсудим особенности раннего бронирования этого года, потому что нюансов достаточно много. Я сегодня коснусь темы как туров и путевок в санатории, так и путевок в детские лагеря. тоже вскользь пройдусь, потому что на сегодняшний момент и по детскому отдыху тоже у нас есть акции раннего бронирования, которыми можно воспользоваться. Итак, что же такое раннее бронирование? Вот 9 лет я в туризме, 9 лет нашей компании Ника М, ну Опыт моих путешествий еще больше, уже, наверное, около 25 лет я путешествую по разным странам, самостоятельно, с семьей, и ну, чаще, конечно, мы путешествуем семейно, самостоятельно, это больше командировки какие-то, и есть опыт как путешественника и как организатора путешествий, вот, поэтому... Сразу остановлюсь на том, что я большой сторонник раннего бронирования и объясню почему. Если вы, например, уже четко знаете или хотя бы приблизительно знаете, когда вы собираетесь поездку, ну, например, вы запланировали, что у вас там отпуск будет в августе, либо там по каким-то другим причинам, но факт остается фактом, вы в августе собираетесь куда-то ехать. И вы уже приблизительно представляете, в какое время, да, и уже на эту тему вы начали подбирать себе какой-то отдых. То ли это зарубежный тур, то ли это тур по России, то ли это отправить там одновременно детей в лагерь самим съездить отдохнуть, как мы это тоже всем смело рекомендуем. У нас даже как-то несколько лет назад был такой хороший лозунг «Детей в лагерь, сами в Турцию». И на самом деле очень, это очень правильно. В чем же преимущество в данном случае раннего бронирования? Если вы знаете заранее, ну остановились, какая-то страна у вас, да, ну, например, что такое август, да? август это э, э, наше побережье, август это Турция. Это вот, ну, время такое, когда там уже сезон, уже очень хорошо. Ну, я остановлюсь потом по сезонам еще больше, чуть дальше. Но сейчас вот мы как бы разбираем на примере. И для того, чтобы запланировать поездку, ну вот вы уже знаете отпуск, да? Для того, чтобы запланировать поездку, вам нужно обязательно на сегодняшний момент задачиться выбором отелей. Почему? Потому что Хороший отель обычно, так же, как и хороший санаторий, так же, как и хороший детский лагерь, их разбирают заранее. И э, говорить о том, что вы сможете там, в июле месяце э, заказать себе тур э, именно туда, куда вы хотите, либо отправить ребенка туда, куда вы хотите, либо съездить еще больше в санаторий, потому что в санаторий еще больше очередь всегда на э, раннее брони по раннему бронированию люди зачастую берут места, хорошие санатории, то вы можете не угадать с местами, то есть мест может вообще не быть. Либо, когда высокий сезон, вы прекрасно понимаете и знаете, что стоимость путевок, туров, она постепенно ближе к сезону начинает расти. Это, в общем-то, не секрет. И путешественники со стажем всегда... Это знали и понимаю. Есть, конечно, еще понятие такое, как горящие туры. Вот. Но я бы рекомендовал пользоваться горящими турами немножко в другом ракурсе. То есть, как обычно делаю я. Я выбираю для нашей семьи путешествия по раннему бронированию. Это вот, ну, там, лак там, несколько месяцев, а то и до полугода, или, например, хорошие отели там, в Египте или в Арабских Эмиратах уже сейчас можно бронировать осень, они будут очень по хорошей цене, и как раз э, до сезона вы уже забронируете и будете знать, что в хороший отель вы повезете э, свою семью. Вот, а когда у вас получается там что-то, быстренько куда-то съездить, слетать, тогда я уже, например, пользуюсь горящими турами, то есть да, бывают такие там, и по хорошим отелям предложения неожиданные, вот, когда там какие-то отказы у них, и они прям вот, выбрасывают там, за несколько дней до поездки, если вы как бы вот ну, такие легкие на подъем, то можно очень быстро собраться и поехать отлично слетать по горящему туру. Повторяю, я пользуюсь лично всеми двумя способами путешествия. Это и горящий тур, и это раннее бронирование. Горящий тур по случаю раннее бронирование, когда у меня есть время для путешествия. Я, например, прекрасно знаю, что у нас вот такой перерыв в сезоне, в межсезонье, да, это конец августа, и октябрь-ноябрь, когда я могу посвятить всей, своей семье полноценно 2-3 недели, и мы можем спокойно отдохнуть. И в это время я бронирую по раннему бронированию, а в течение, например, там, лета или осени, весны или зимы даже, я могу полететь куда-то по акции «Горящие туры». Тоже бывают отличные предложения, за ними тоже нужно следить. Поэтому следите за нашим аккаунтом. Мы будем выкладывать и раннее бронирование, и горящие туры. Обязательно будут такие предложения. Либо под, э, скажите нашему менеджеру, подпишитесь на наши рассылки. Тоже мы будем обязательно это высылать, чтобы вы могли этим воспользоваться. Вот. Значит, по раннему бронированию цены всегда ниже. Это точно. Но не берем опять горящие туры. То же самое, например, сейчас касается детских лагерей. Вот в декабре, в январе. И частично еще в феврале можно забронировать очень хорошие детские лагеря с довольно приличной скидкой. Вот у нас там есть скидки до 10 буквально процентов. Это по детским лагерям вообще такой, такая довольно серьезная большая скидка. А если вы, например, хотите поехать куда-то в санаторий, то поверьте мне, однозначно вы будете покупать путевки за, за год буквально, за год. Хороший санаторий, чтобы, например, выбрать сезон хороший, обычно это осень, например, да, или там конец весны, лето. В это время, если вы хотите совершить путешествие, то вы обязательно должны бронировать это, ну, как минимум за полгода. Знающие люди, которые ездят в санаторий частенько, они это делают за год. Вот такое раннее бронирование. И цены ниже, и вы гарантированно покупаете места именно туда, куда вы хотите съездить, слетать. Потому что в последующем мест туда может не быть. Надеяться на горящий тур, ну, в принципе, конечно, можно, но, как я вам и говорил, воспользоваться этим гораздо лучше и проще, когда у вас уже есть раннее бронирование, вы уже прекрасно знаете, что вы поедете туда, а подвернулся какой-то отличный вариант по горящему туру, собрали быстренько чемоданчик, взяли паспорта и поехали. Вот. Это то, что касается каких-то э, таких вот основных главных преимуществ э, раннего бронирования. Э, тоже условия бывают разные. У некоторых там туроператоров, у некоторых там санаториях, детских лагерей бывает э, честная рассрочка. Вы можете спокойно, например, по раннему бронированию сейчас внести там 30%, а остальное внести там через несколько месяцев. Либо вот мы даем рассрочку по детским лагерям в течение месяца следующую можно платеж сделать. Вот. И это как бы ну, довольно выгодно. Обязательно на, обратите на это внимание, что горящий тур это прежде всего выгода для туриста со всех сторон. Вот. Теперь, значит, смотрите, куда можно поехать по раннему бронированию. Покупать можно на сегодняшний момент. В связи с тем, что есть, конечно, у нас ограничения по всяким пандемийным нашим вопросам, только то, что уже открыто. Мы как бы вот рекомендуем нашим туристам не покупать какую-то экзотику, которая на сегодняшний момент там закрыта, а потом ее могут открыть. Вот ее как открыли, так могут закрыть. К сожалению, вот к таким турам относится на сегодняшний момент Юго-Восточная Азия, часть Юго-Восточной Азии. Да, это и вот туда довольно, ну не то, что опасно, но я бы осторожно брал. Вот, поэтому что на сегодняшний момент, да, вот из того, что мы рекомендуем, какие страны? Ну, конечно же, это Россия, Абхазия. У нас ограничения, хоть они какие-то есть, но они все... Подъемные, скажем так, и те, кто путешествует сейчас, уже там прекрасно имеют QR-коды, прививки и так далее. То есть ограничений путешествий по России мы не ожидаем точно. никаких. Вот. Даже на сегодняшний момент, видите, когда у нас вот, ну, как бы совсем бушует пандемия, а путешествия по России, они осуществляются без каких-либо проблем. Еще, значит куда можно спокойно сейчас выбирать туры. Это Турция, это, конечно же, Египет, который все ждали, когда он откроется. Это, конечно, Арабские Эмираты, Доминикана, Мексика, Куба, Венесуэла. Я бы сюда еще добавил Грецию, Кипр и Мальдивы. Ну, может быть, еще и Сейшелы тоже можно в принципе, выбирать и покупать по горящим турам, не опасаясь того, что э, что-то там случится. вот Но, конечно же, не будет новостью для опытных э, туристов. Э, э, прежде чем выбрать куда, нужно всегда себя спросить когда, потому что каждая страна она имеет свои особенности и э, есть... Э, Разные варианты, скажем, по времени путешествия. И поэтому, когда вы, вот, например, уже запланировали какой-то отпуск, если у вас есть привязка к конкретному отпуску, да, то вы выбираете конкретные страны. Если у вас привязки к отпуску конкретному нет, вы можете наметить какую-то страну и туда уже подобрать себе отпуск. Например, скажу вам, ну, на примере скажу, да, если мы берем э, Турцию, то, конечно же, лучшее путешествие в Турцию – это э, лето, это э, сентябрь месяц, ну может быть до середины октября, если кто-то любит вот более такой спокойный, более э, сглаженный климат, не такую жару. Вот в это время в Египте, например, ну совершенно точно делать нечего, там очень больш... жарко и для нашего тела, или там Арабские Эмираты, да, там будет невыносимая жара. Поэтому, например, летом в эти страны путешествовать не рекомендуют. А если мы возьмем, например, октябрь, ноябрь декабрь, то лучшего времени, чем полететь в Египет или слетать в Арабские Эмираты, тоже не придумаешь, потому что в то время уже спадает жара, еще сохраняется теплое море, и можно прекрасно отдохнуть насладившись, скажем, такой очень теплой водой и уже довольно мягким климатом, чтобы не было настолько жарко. Вот. Это э, о том, э, куда можно, то есть когда и куда можно полететь. Да? Например, еще могу сказать, что март и апрель тоже очень хорошее время для того, чтобы э, осуществить путешествия в жаркие страны, это опять Египет, это опять Эмираты. И э, очень тоже хорошая пора, потому что море уже нагревается, а воздух еще не такой раскаленный, как летом. Э, майские праздники. То же самое, бронируем заранее. В принципе, на майские праздники можно лететь практически э, по всему миру. Э, вот. Климат э, при, ну, довольно успешен для путешествий. Можно уже полететь и в Турцию, можно еще полететь Египет, и в Эмираты, и, в общем, такое время довольно хорошее, интересное для путешествий. Лето, конечно, надо брать сейчас, потому что, если вы опять заметили, стоимость по СМИ прошла несколько раз информация о том, что через ну, пару-тройку недель, ну, к лету, там, ну, ну, точно, например, могу сказать, что к концу марта это точно будет, цены на отели в Турции могут вырасти до 50%. Это связано там со внутренней политикой, связано там с падением лиры. Ну, в общем, очень много всяких разных э, существует на эту тему версий. Но мы ожидаем резкое повышение цен на отдых в Турцию. Соответственно, если вы хотите слетать в Турцию летом, то путевки надо сейчас, конечно же, бронировать и приобретать. Потому что потом это может быть уже даже и не по карману. Ранняя осень, бархатный сезон, опять как я вам сказал, это э, вполне возможно Турция еще, вполне возможно Россия, также Абхазия, у нас еще тоже будет тепло и тоже можно будет э, хорошо отдохнуть, ну и там начиная с, с середины сентября уже можно лететь в Эмираты, уже можно лететь в Египет, э, страны эти нас прекрасно ждут и э, там шикарный на эту тему климат будет в это время. И, можно будет очень хорошо отдохнуть. Вот. Ну, значит, давайте так. Про отели я не буду много рассказывать. Есть очень хорошие предложения. Я бы зарекомендовал вам смотреть, конечно, там такие крупные сетки. Они, в общем, класс свой подтверждают. И в этом году, и в 2021 году подтверждали. То есть, если там по некоторым местным отелям было падение, качество то на сегодняшний момент э, сетевые отели они э, свой класс подтверждают и выдерживают ну и соответственно цены на них может быть тоже чуть повыше и раннее бронирование очень хорошо именно осуществлять именно в такие отели я тоже как бы не буду сейчас заострять и повторяться то у нас я могу рассказывать вам несколько часов о том, в какой отель можно полететь и как там можно отдыхать. Я думаю, что наши менеджеры справятся, если вы обратитесь к ним, и они вам отлично подберут и расскажут, в какой отель именно можно посмотреть полететь по раннему бронированию. Вот, теперь, значит, давайте посмотрим на те вопросы, на те опасения, скажем, туристов, которые на сегодняшний день мы чаще всего слышим и остановимся на них более подробно. Я вам расскажу, как, как избежать вот этих моментов, которые там могут возникнуть на отдыхе или как попытаюсь развеять ваши сомнения о том, что такие сомнения, то есть такие вопросы могут быть. Вот самый-самый э, такой животрепещущий вопрос, да, это «а вдруг опять все закроют?». Ну, на самом деле, вы видите, все страны фактически уже приспособились к пандемии в той или иной степени, э, выработали свои правила, выработали свои позиции, и э, на сегодняшний момент они все это соблюдают, и таких каких-то больших вспышек на, в курортных городах и в отелях нет. Это касается как нашей страны, тоже могу, как житель Краснодарского края, который очень часто бывает с командировками на нашем побережье, не вижу я каких-то таких вот больших всплесков там по коронавирусу или там по каким-то другим заболеваниям, ну, таких, которые там такие были раньше там до коронавируса. Ну все в принципе то же самое, к коронавирусу тоже приспособились, поэтому а вдруг опять все закроют. Я думаю, что это возражение мы на сегодняшний момент отметаем, не закроют однозначно. Туризм это отрасль, которая дает работу большому количеству других отраслей и... Если, например, взять, да, вот посмотрите, это железная дорога, это авиасообщение, это э, там, рестораны, то есть это комбинаты питания, это э, там, сфера обслуживания. Ну, то есть все, что касается вот около туристической отрасли, оно очень ну, сильно питает, ну, Краснодарский край, например, очень сильно э, подпитан. И Крым, например, да, там, Кавминводы. Если взять там страны туристические, то вы прекрасно вообще понимаете, что там половина бюджета, наверное, она завязана на туризм. Вот. Поэтому никто ничего закрывать не будет. Максимум может быть какие-то передвижки, неделя-две из-за каких-то там, ну, что-то может там случиться, может быть такое. Но э, вот э, то, что касается 2021 года, все это очень хорошо отрабатывалось, очень быстро. Туроператоры, отели на все реагировали и моментально переносили отдых без каких-либо для туристов потерь. И опять это было кратковременное перенесение отдыха, чтобы вы тоже понимали, это буквально 1 ну, две, там, три максимум недели. Вот, поэтому э, вдруг опять все закроют, не закроют. А что если что-то случится с туроператором или отелем? тоже могу сказать вам, кроме э, ситуации с Маузендисом, да, вы прекрасно знаете, что вот буквально недавно там разорившийся большой туроператор, который э, специализировался по Греции, но э, разорение этого туроператора было больше связано не с финансовыми вопросами, а с тем, что умер его основатель-владелец и владелец, и все его там Наследники родственники не смогли нормально определиться с тем, как вести бизнес и как вести дела. И поэтому, в общем-то, честно говоря, вот очень жалко такого туроператора, но такое случилось. Другие туроператоры, вот если взять 2021 год и начало 2022, никаких нет предпосылок для того, чтобы какие-то туроператоры могли обанкротиться, либо какие-то отели тоже могли там не принять гостей. Все приспособились, все уже вышли из такого кризиса, этого пандемийного, и все чувствуют себя нормально. В принципе, вот как и наша компания, тоже вы прекрасно понимаете, что в костях менеджеров у нас все на месте, все работают. Мы уверенно смотрим будущее, поэтому сказать, что кто-то будет банкротиться, ну, с вероятностью 99,9% заверяю вас, что такого не произойдет в 2022 году. А вдруг кто-то из нас заболеет? Это еще одно возражение. Да? Но смотрите, на эту тему тоже есть довольно много правил. Во-первых, вот то, что касается детских лагерей. Если ребенок заболел перед отправкой в лагерь, да, и вы можете прислать нам справку о том, что ребенок болен, любой лагерь переносит путешествие. Любой лагерь переносит следующую смену. Либо возвращает деньги, если там заболевание, ну, какое-то более серьезное. То есть на эту тему сейчас никаких нет возражений. Если уважительная причина, то такое происходит. То, что касается туров, там, ну, в зарубежные, например, страны, там вообще все проще. Вы оформляете страховку от невыезда, и когда такое происходит, вдруг неожиданная какая-то болезнь, то вы по этой страховке можете получить практически всю компенсацию потом. Вот, как бы тоже... Я считаю, что это возражение, оно как бы сейчас на сегодняшний момент неправомочно. Если можно перенести то же самое, там есть места, спокойно переносят все отели по справке о болезни, туроператоры, отели, авиакомпании, все осуществляют перенос. Поэтому ну, на сегодняшний момент вот так. И тоже я думаю, что это не основание к тому, чтобы на сегодняшний момент там, не планировать путешествие заранее. А, еще одно возражение, а если в сезон будет дешевле, ну это тоже на самом деле такое бывает, конечно же, и сказать, что вам гарантирую, что не будет дешевле, я не могу на сто процентов гарантировать, всегда есть горящие туры, даже очень хорошие отели Бывают какие-то отказы, бывают групповые отказы, и там ну, по-разному, да, кто-то там, ну, действительно, вот если кто-то заболел, то вот это надо там быстренько реализовать, его там в сеть выпускают по сниженной цене, и можно очень хорошо взять. Но это единичные случаи, единичные, массового такого мы уже не наблюдаем. В первом году и до двадцатого года до пандемии мы не наблюдали массового падения цен в сезон. Наоборот, 2021 год показывает, что в сезон цены очень серьезно росли. Взять наше побережье, взять, например, ту же самую Турцию, Египет. Цены в сезон выросли на 20, а то и 30%. процентов. Поэтому, конечно же, раннее бронирование в этом плане работает великолепно. Вот. Поэтому в сезон бывает дешевле, но очень редко и очень мало. И надо к этому времени еще и успеть. Вот у вас будет отпуск, например, да, а за это время никакого хорошего предложения в горячий тур не попадется. И вы э, сможете поехать туда только, куда будут места. А места зачастую бывают не очень хорошие отели, которых ну, там много мест, так путешествий. Вот, конечно, если э, мы говорим о том, что есть какая-то боязнь у нас у всех на сегодняшний момент, да, после 2020 года, что э, что-то вот случится, и мы не сможем ничего организовать, не сможем ничего сделать. Поверьте мне, 2020 год, который был таким огромным шоком для туристической индустрии, он нас научил работать в новых условиях. И мы э, прекрасно научились работать в новых условиях. И на сегодняшний момент, вот, например, ну, у большинства туроператоров уже нет никаких долгов перед туристами. Остались там долги только по тем туристам, кто очень сильно уперся, что нам вот нужно обязательно попасть в Италию. А в Италию пока нельзя. И другие страны, например, не рассматриваются. И тут как бы а туроператор, если там в 2020 году уже туда деньги проплатил совсем, то он не может деньги оттуда забрать, ну то есть вот такие какие-то единичные случаи, например по детским лагерям мы все отработали фактически, и, и те клиенты, которые у нас там хотели вернуть деньги, мы всем деньги вернули, кто воспользовался вместо детского отдыха какими-то турами по России, мы все организовали еще в двадцатом году и там в начале 21 -го. ну то есть все обязательства выполнены, и я могу сказать, что вся туриндустрия надеется, в том числе, надеется, хочу сказать, о том, что на то, что раннее бронирование все-таки войдет опять в колею, в какой, какой она была там до 2020 года, и все мы будем заранее планировать свои путешествия. Расскажу еще, почему такие скидки бывают. Вот смотрите. Вот что произошло летом 2021 года или там в апреле мае 2021 года с детским отдыхом, например, да? Неожиданно открыли все детские лагеря, да, Краснодарского края и Крыма. И все ломанулись покупать путевки. У нас телефоны были просто накалены. Мы не успевали отвечать. Мне пришлось набрать еще троих менеджеров своим четверым и мы не успевали отвечать на звонки потому что мало того что были какие-то обращения еще и звонили э, наши же клиенты которые уже купили путевку с какими-то уточняющими вопросами в итоге что в итоге все на нас начали злиться а как до вас нельзя дозвониться вам нельзя дописаться ну конечно если весь год уместить в рамки двух месяцев ну это, это просто трэш вот этот трэш и произошел и вся туриндуристрия, и как бы все туроператоры, все турагентства были в таком состоянии, как мы. Детские лагеря, отели, то же самое. Вот Такое, э, такой обвал в работе, он в принципе недопустим для того, чтобы мы остались довольны друг друга. Вы же хотите, чтобы мы, например, да, как хороший туроператор, хорошее туристическое агентство обеспечили вам, прежде всего, очень хороший сервис. А мы его обеспечить при таком потоке клиентов не можем физически. Не выдерживает ни техника, не выдерживает ни люди. Вот за сезон буквально у меня менеджеры выгорели невозможно. То есть их там Ну как вареные овощи в сентябре были. Понимаете? И э, мы все стараемся это сгладить. То есть мы говорим, ребята, давайте бронируйтесь, начинайте с декабря. Мы вам даем выгодные условия. Вот, пожалуйста, давайте вот. Ноябрь, декабрь, январь, февраль, заранее планируйте путешествия. Вы разгружаете туриндустрию. Отели, детские лагеря прекрасно понимают загрузку. Мы, как туроператоры, мы можем планировать загрузку, например, по трансферу. Да, то есть, заранее тоже спокойно взять билеты, а не в авральном режиме. Обеспечить вам доставку к месту путешествия. Вот, и поэтому есть такие скидки, чтобы вас как это, растянуть в течение года, чтобы это было более-менее равномерно. И если на сегодняшний момент, вот как я сказал, мы не видим каких-то катастрофических угроз этому путешествию, я еще раз вас призываю все-таки пользоваться ранним бронированием и разгрузить туриндустрию, сбить свои деньги, потому что раннее бронирование в любом случае будет более выгодным, чем покупка тура или путевки в сезон. Обеспечить себе те места, которые вы хотите, и поехать в то путешествие, которое вы хотите, которое вы запланировали, а не ждать с моря погоды. Поэтому призываю вас воспользоваться всеми акциями раннего бронирования, еще раз позвонить нашим менеджерам, написать письмо, в WhatsApp написать, то есть способов общения целая куча. Мы специально сделали большое количество способов общения, чтобы вам было удобно и заказать подборку, подобрать себе тур, оплатить его и поехать в путешествие в сезон, начиная с апреля и заканчивая Новым годом. Ну на Новый год, конечно, рано еще бронировать, но вот. На октябрь-ноябрь я бы уже подумал. Так, ну смотрю, на все вопросы мы, наверное, ваши ответили. А, вопросов нет. Если вдруг какие-то будут вопросы дополнительные, пишите обязательно в Директ, либо сообщение, либо в WhatsApp, и мы обязательно вам ответим. Эту запись можно будет, если кто-то подключился позже, посмотреть в. Реал-видео, то есть в лайв-эфирах. И э, можно будет еще раз услышать э, все наши доводы к тому, чтобы вы э, заранее приобретали туры и путешествовали уже запланированно. Все, всем большое спасибо. Очень рад был вас всех видеть. До следующих встреч.